Будет достаточно, поэтому сетую, как говорится, за полное-полное-полное э, противостояние. Константин, привет тебе! Радо, привет! Привет-привет еще раз вам всем, ребятки! Ну что, у нас начинается поножовщина, карта The Dust 2. Вообще, сегодня можно объявить Д день картой The Dust 2, потому что у нас только... Вторая карта в сегодняшней четверке Будет Тускан, все остальные дасты Короче, у нас сегодня три даста Ножи у нас выиграла команда в атаке Право выбора за ними И это смена сторон, дорогие друзья В атаке решили начать в обороне. Ну, опять же, я не сильно удивлен такому раскладу Ведь в рамках этого турнира Они уже принимали такое весьма и весьма Спорное, на мой взгляд, решение начинать в обороне. Ну, окей, как говорится, им, наверное, удобнее, им, наверное, наверное виднее. Команду в атаке представят сегодня Хакуна Матата, Женя Настенка, которая любит 197-го, и Скорб. Команда на релаксе, это Дэн Якут, Женя Питон, сержант и медитатор, дорогие друзья. Точка «Б» распакована. Вопрос, сумеют ли удержаться Игроки атаки на этой самой точке! Медитатор! Медитатор! Казалось бы, глупей позицию на самом деле придумать вообще очень сложно. Но Медитатор реализовал эту позицию просто блестяще. А теперь сумеет ли он один добить Акоша? У Акоша, кстати, нет дефьюз китов. Акош принимает волевое решение просто идти пушить соперника. Но нах... <coughs> Простите, зачем... Был нужен этот прыжок, дорогие мои друзья, вот это для меня на самом деле является большим-большим вопросом, а кош перемудрил, ну к чему, к чему прыжок-то, господи, из-за этого первая пуля, естественно, не попала в соперника, а соперник-то как бы сидя и берстом попал, ну, конечно, грубая ошибка сейчас от игрока обороны, окей, ладно, ничего страшного, бывает со всеми все мы люди, все мы ошибаемся На релаксе повели, пистолетка за ними Но надо опять-таки не забывать, дорогие друзья Что это, помимо всего прочего, и сильная сторона И диктовать свои правила в атаке будут во второй половине Сейчас они будут играть то, что им скажут играть их соперники И, естественно, это 2-0 с одним минусом по Якуту Думаешь, Андрюх мисклик? А я вот думаю, нет На самом деле, по всем действиям а Коша, было видно, что это не мисклик, а это целенаправленный прыжок <coughs> Так получилось, так получилось Многие, потому что открываются в прыжке, думая, что это дарует хоть какую-то вообще в принципе пользу На самом деле открытие в прыжке это самая жесткая ошибка, которую только может сделать игрок Потому что открыть в прыжке по сути равняется не попасть по оппоненту в любом случае Да, появляется шанс... оп... Оп. Появляется шанс. Хаешка подлетела под Якута. Сержант дал разменный минус по Жене. Ну и тут, естественно, мне кажется, будет должна упасть точка Б. Медитатор уже, кстати, савиком, Опять у нас медитатор немножечко рискует. Слишком раннее АВП. Все же, я считаю, на третьем раунде не совсем уместно такие снайперские винтовки приобретать. Хакуна Матата и Настенка вдвоем. Вот вопрос, это Настенка или 197 да, потому что вроде как вчера должен был играть 197-й, а сегодня Настенка, там все дела. Короче, ХЗ, дорогие мои друзья, но неважно, неважно. Хакуна Матата уходит на сейф, и я буду говорить все-таки Настенка. Настенка не будет сейвиться, потому что сейвить нечего, но тут, правда, и на девайс особо не сыграешь, потому что 3 хп не сильно-то уж и позволят. Ну что есть, то есть, это все-таки 3-0, и атакующая сторона все же забирает свои раунды. Которые и должны, то самое главное, забирать. Спасибо большое, Сомчику. Сомчик 5 евро. Гномики поздравляют свою Белоснежку с днем рождения. О, как! Это у нас сегодня у Белоснежки, что ли, день рождения? Присоединяюсь, дорогие мои друзья. Присоединяюсь к поздравлениям. Белоснежки. Крепкого-крепкого здоровья, лучших моментов в жизни и только самых верных и преданных людей рядом. Акош! Снайперская винтовка и медитатор в ответочку ляпает в голову Акоша. Вопрос от Скорпа: что сейчас Скорб будет пытаться предпринять? Позволит ли забрать бомбу? Ну, мне кажется, позволит, если ее уже не забрали. А ее уже, кстати, забрали, ну, поэтому тут особо придумывать ничего не надо. Саша Чат, всем привет и лайк, всем приятного просмотра, видите приветик. Ну, не знаю, зависит от ситуации. В прыжке иногда даже лучше всего выйти. Не соглашусь вообще никогда с тем, что в прыжке лучше выйти. Ни с кем, при всем, как говорится, моем уважении ко всем людям. Потому что прыжок — это невозможность попасть по сопернику. Не может быть. Э -э Вариация «попытаться спасти себя» Потому что это попытка спасти себя Соперник в тебя в прыжке может попасть А ты в него не можешь в прыжке попасть Вот и вся механика Но сейчас команда в атаке делают, конечно, какие-то странные странности Пытаясь по одному постоянно пушить медитатора Медитатор, надо признать, очень рад на самом деле Такому а, поворот событий Расстреливает потихоньку соперников Но, увы, все-таки вдвоем игроки команды в атаке Его забайтили на выход Да и там уже время поддавливало И последний минус за снайперской винтовкой Скарп Счет 3-1. Санчелло, что есть на горизонте из игр на прохождение? Ну, на данный момент у меня на горизонте уже более 10 игр в очереди. Конкретно в данный момент, Константин, прохожу Дум Первую серию прохождения уже выпустил. Пока больше вот не успеваю никак выпустить вторую. 4 в 3 ситуация, дорогие друзья. Женя и Скорб наваливают оппонента. Медитатор забирает Настенку. И тут Окош. Вместе со Скарпом остается вдвоем Флешка верхом, кстати, ослеп, кстати Хорошая по таймингу прилетела флешечка Оп, здрасте Ну что, медитатор 22 хп Ну, на мой взгляд, нужно дать Возможность игроку Обороны, ой, простите, игроку атаки То есть медитатору дать действий Потому что он все-таки играет в оборонительной стране и это на данном этапе самое главное. Время работает на игрока обороны. Ну, достаточно прямолинейно, надо признать, конечно, сейчас играет медитатор, к сожалению. Но, с другой стороны, выйти открыться на соперника тоже, на мой взгляд, не самое разумное решение. Потому что это тоже навряд ли будет выигранный микромомент. Играть надо все-таки осторожно. Сейчас Акош прекрасно слышит своего соперника. А при этом медитатор уже теперь не понимает, откуда ждать своего визави. Хитро. Но все-таки бомба установлена. Вот вам ваши прыжки, дорогие друзья, вот вам ваши прыжки. А если бы медитатор дакался при открытии, он бы попал по окошу. но он прыгнул, и поэтому смысл какой стрелять, когда ты в воздухе, пуля в оппонента все равно не попадет. Зато Ака Акош, акаш хотел сказать, Акош оказался в выигранной для себя позиции, и вот она вам победка. Так что прыжки, увы и ах, губительны в 99 из 100 случаях. 3-2. Две снайперские винтовки теперь, дорогие мои друзья. Две снайперские винтовки у команды на релаксе. Вот это интересное решение. Очень интересное решение. Три эмки. И снайперская винтовка у Акоша. Ну и эмочка еще вдогонку у Скарпан. Попытка занятия длины, А я, в принципе, не думаю, что здесь логично было бы с двумя снайперскими винтовками разыгрывать хоть какую-то другую позицию. Но где гранаты? Хочется спросить игроков атаки, где гранаты-то? Медитатор и сержант. Вот они, две снайперские винтовки, которые вот такую вот позицию занимают. И, увы, со своими тиммейтами они решили немножко не командненько, так скажем, играть. Бомба лежит на просвете. Ну, здесь самое главное, наверное, не пытаться что-то где-то пикать. И, пожалуйста, минус сержант. Медитатор последний. Но медитатору удается забрать как минимум хотя бы скарпа. П -п Попрыгунчик. Ну, получает в затылок от Хакуна Матата и счет 3-3. Касаемо прыжков, к слову сказать, у меня была трансляция. Сейчас скажу конкретно, какая даже. Команда из Внукуса играла против кого-то. Это один из популярных матчей у меня на канале. Можете, если вдруг вам будет интересно, посмотреть. Там есть такой игрок в Нукусовской команде. Саяджин. И вот он там постоянно открывался в прыжке. И из-за того, что постоянно открывался в прыжке, постоянно стрелял куда угодно, но не в оппонента. Ну, блестящий, на мой взгляд, сейчас, дорогие друзья, прием от игроков э, команды в атаке. И, опять же, один единственный вопрос. Раскидка от атаки, она где? Неужели команда на релаксе думает, что можно просто так вот накатом, так сказать, да? Накатом выкатиться и затащить Но это не тот самый случай Когда против такого соперника можно просто на ноге выбегать Я думаю, против команды в атаке все-таки нужно как-то а, раскидывать Считаю это а, чуть более правильным решением, нежели просто так выходить и надеяться на какие-то удачные перестрелки, потому что ведь удачных перестрелок может и не сложиться, как вот, например, сейчас. Хаешка от Дэна не долетела, ну, а толку вообще, в принципе, от этой хаешки. Зато сейчас каким-то невообразимым об... образом попал. Далее довольно-таки странный мув. Медитатор занимает позицию. Выстык, кстати, по-моему, попал. По-моему, да, попал. 58 кп у Настенки осталось, но... Rest in peace, Медитатор. Сержант последний. Минус от Жени И это 5-3. Команда в атаке набирает обороты и вырывается вперед, дорогие мои друзья. А, По-моему, опять, кстати, две снайперские винтовки. Но на этот раз уже у игроков обороны. Теперь в атаке решили да, рискнуть, судя по всему. И сыграть а, в большое количество авиков. Почему сейчас этот риск вдвойне риск? Да? А, потому что у соперника экономические Они сейчас будут пушить А этот пуш, как бы Снайпер будет не готов принимать Какуна Матата Минус Якут, ответка сразу прилетает от Дэна И вот вам упавшая точка Бэм Скорб, минус э, Дэн Женя Питон в спине сыграл Минус Настенка Кстати, не разменяли Настенка Что является огромным плюсом для команды на релаксе Попытки прострелов от Женьки. И Женька лишается своей головы. Вот, опять же, слишком большое количество. Да, вот это я не ожидал, дорогие друзья. Слишком большое количество снайперских винтовок. Однако, скорб. Минус один Савика Авика и два с дигла. Вот, неожиданно очень. Неожиданно, так неожиданно. Ну, кус, это когда на нюке было. Ой, не, если я не ошибаюсь, по-моему, они там на Инферно играли. Это не вот не один из последних матчей, а напротив один из самых первых. Скорб! Минус Якут, Настенка, минус сержант. И вновь игроки атаки пренебрегают, к сожалению, раскидками. Ну, то есть, есть какие-то раскидки, да, вот там дым на миду лежал, но какой-то вообще не внушающий что-либо дым. А медитатор. Ну, медитатор, к сожалению. К сожалению, до сих пор э, не мобилен. Все так же не мобилен. Выстрел, к сожалению, про не ожидал Медитатор, что соперник слева сейчас появится. <с Doggy> в этом, мне кажется, кроется основная проблема Медитатора. Как раз таки в том, что он, увы и ах, не очень мобилен. То есть он хорошо стреляет, он хорошо начал передвигаться. По его действиям вполне себе виден прогресс того, как он играет. Но... Ну, не мобилен, но вот не успевает вместе со своей командой, к сожалению, бегать Сейчас, видимо, немножко перепугался и погиб от рук Акоша Но в любом случае, лично от меня, медитатору респект Потому что, когда я смотрел первые матчи этого турнира Это был совсем другой снайпер Сейчас он играет и стреляется в АВП гораздо более уверенно Но пока что, к сожалению, э -э по-прежнему далеко от идеала, далеко ну, пошла прокидочка, в общем-то, в общем-то, две снайперские винтовки, одна из них играет даже в аркаду, и Дэн из-за этого, кстати, погибает, ну, у нас начинается выпад на Б, здесь еще и вторая снайперская винтовка помогает, ну, и от Скорпа, как бы, не надо ожидать того, что он позволит заходить на точку Б без контакта, хорошая хаешка от Акоша, ну, а Женя Питон, ну, Жень... Женька Питон пытается съесть кого-нибудь, заканчиваются патроны, и Глок... Не товарищ. 8-3. Победа за командой в атаке в первой половине. В общем, как-то так, дорогие мои друзья. Также напомню сразу вам, дорогие мои, что следующий матч, который мы с вами будем смотреть, это Brothers in Arms против команды Хопхей -Hey на карте Тускан. Должен он будет начаться, ну, где-то там в 19.00 или 18.50. Все, в принципе, как всегда. <polarff> Простите, дорогие друзья, Ну посмотрим Посмотрим, короче, и тот матч, во сколько он там начнется Посмотрим еще, как этот закончится А вдруг во второй половине Комбэки какие-то будут Тем более, наконец-то, команда на релаксе Все-таки сумели на ноге с минимальным раскидом Зайти на точку А, с чем их я действительно Могу поздравить, считаю это В какой-то степени и правда достижение Потому что они долго пытались зайти на ноге И все-таки удалось 4 в 2 Хакуна Матата Минус Женя, Питон. А вот тут неожиданно Денис появляется. Смотри, какой. Неожиданный Денис затыкал Хаку на Матату. Женя промахнулся. К счастью для игрока атаки. Ну, тут уже самое оно. Вот, да, достать USP и разрешить этот конфликт, как говорится, по-мужски. По ну, можно даже на... Сержант, смотри. Прыгал в катериспаун по-любому, да. Прыгнул в катериспаун и разбился. Ну, Женька успевает, по-моему, засейвиться. Медитатор тоже, естественно, сейвится. Две снайперские винтовки остаются в каждой команде, но счет 8-4. Оп, ла, -ла веселись в КС-ты поскорей. Хорошие речевочки, Андрюха. Мы говорим о на релаксе, тут камбэка не будет. Ты думаешь, потому что они на релаксе? Но на самом деле не всегда. Не всегда они на релаксе и не всегда они не дают камбэки. Якут! Якут! Ну, должен был, конечно, убивать Скорпа. Тут Скорп... Должен пожать руку своему визави, потому что именно благодаря действием Якута. У Сержанта... У Скарпа, простите, остается возможность еще немного пожить и даже немного пострелять. Но раунд снова, скорее всего, будет потерян. Мне как-то не видится здесь возможный а, ретейк. окоши и Настенка, конечно, пытаются. Конечно, потеют. Хакуна Матата минус в атаке. Сержант! Опять же, повторю в свою же собственную цитату. Позиция вроде бы, казалось бы, Глупее не придумаешь, но работает. Работает, дамы и господа. В любом случае, э, в данном контексте, нельзя судить команду на релаксе. Неважно, насколько глупо они сыграли какие-то мелкие моменты. Важен итог. Они выиграли раунд, поэтому судить их здесь, конечно же, категорически э, запрещается. Сыграно нормально. Женька! Достаточно неплохой спрейдаун, но как минимум первая пуль попала в голову. Звено с длины, увы, уже не выйдет, но попыточка выйти из зигзага все ж таки имеется. Окош а дабл килом радует нас, и якут. 12 хп остается в распоряжении якута, флешка в лицо. Ну, что-то как-то якуту, да, приходится э, немножко попридержать коней. И позиция на зигзаге для него скорее, конечно, станет э, местом погребения. Ну, ладно. Не хочу пророчить что-то плохое, а вдруг сейчас будет мега убер-клат, вот тип так. Минус Женя. И нет, минус Настенки 9-5. Че им так везет, сами на прицел выбегают. <laughs> Но это вообще в принципе классика жанра. Медитатор разве за эту команду играл? Да. Именно так. Именно так, Володя. Ну, пошел выход на Б. Обычный, классический фаст-Б пуш под один дым. И, может быть, даже, кстати, и была парочка флешек. Ну, такой себе, надо признать, выход получился. Скорб. ха <quatre cuatro>. <gadgets> Ой, на ножик еще посадили. А Кош прям в голову втыкает своему сопернику перышко ну и на табло у нас 10-5 итоговый счет первой половины в общем-то да команда в атаке переходит в сильную сторону имея аж целых 10 матч-поинтов а, тап пожалуйста но видимо уже не успеваю радо не забывайте всегда радо что задержка да что я не всегда успею вам нажать тап ну вернее я увижу ваше сообщение и так с задержкой, потому что комментирую, да, там вот где-то, если хотите, напоминайте мне где-то в четырнадцатом раунде, чтобы я к пятнадцатому точно успел. Потому что задержки вот как бы, сейчас уже включаю, а толку, а толку, а толку, ноль. Там уже нули. У всех нулики, нулики, нулики. Ну, пистолетка. Очередная пистолетка, дорогие друзья. И будет сейчас попыточка завалиться. Завалиться на точку, именуемую точкой А, по всей видимости. Или точкой Б. Я чуть не Нет, Все-таки А, да, по длине. Mass Long э, именуется такая стратегия э, в Counter-Strike Global Offensive. Здесь, конечно, не совсем Mass Long, потому что, как минимум, один из игроков точно бежал через пропет. Дэн. Then... Проигрывает перестрелку на стенке И медитатор последний. Ну, как я говорил ранее, опять же, проблема медитатора. Единственная, на мой взгляд, проблема медитатора. Это нежелание двигаться побыстрее на выручку к своим э, тиммейтам. Да, то есть, э, опять же, вот он прибегает на точку последней. Смотрите, сколько моментов будет дальше. И во всех этих моментах при захвате точки А... А я акцентирую внимание, что точка А, потому что медитатор играет точку Б. Преимущественно я вот не очень помню, чтобы он где-то разыгрывал спот А. Обычно он играет спот Б. А, вот он перетягивается в числе последних. То есть он на точку прибегает последний. К сожалению, и это на самом деле очень сильно а, мешает команде на релаксе выигрывать раунды. Потому что дополнительный пистолет или дополнительный девайс при ретейке... Это всегда здорово и замечательно. И когда его не хватает, это, естественно, чувствуется. Но ну, вот сейчас погибает Якут. У нас начинается полноценный проход через длину. Сержант не пропускает Женю, но погибает от рук на стенке. Бомба, кстати говоря, выбита. И вот только сейчас медитатор идет выбивать, когда бомба уже выбита 55 лет назад. Вот ей богу, вот она. Проблема с перетяжками. На лицо, как говорится. Женька Питон Ой, зарезали Женьку питону то Акош Акош зарезал Женьку Питона Второй минус от Акоши, дорогие друзья Делаем ставки Делаем ставки, будут ли еще минусы У нас, по-моему, самый рекорд Пока за какой командой, за Анви Или за кем там, три минуса На ножевом раунде Или как раз за командой в атаке что то я вот этот момент запамятовал ну, команда... <свачу> да, что-то я промахнулся мимо кнопки. Простите, дорогие друзья, промах. Промах произошел. А вместо одной кнопки нажал другую. А, вот, собственно, ситуейшн. Ситуейшн интереснейший. Точка Б захвачена. Оборона, опять же, в процессе ретейка. И Женя Питон, где он вообще? Вот он, в Тэшке. С Фомасом. 45 хп. Очередная ошибка в исполнении прыжка. Минус Женя. Минус от Жени, простите. Женя убивает Женю. В целом я не ошибся, да? Женя Питон погиб от рук просто Женя. 13-5. Ужас, зарезали братуху. Бывает, Эль Гашимов, бывает. Ничего страшного. Минус с ножа. Это такой. Игровой момент. Не более. Но счет действительно становится все более и более неприятным для коллектива на релаксе, Форс-бай, который они пытались сделать в предыдущем раунде, они слили, теперь придется сделать еще один форсбай, но медитатор, кстати, уже вооружился снайперской винтовкой, и это вот, наверное, проблема у команды на релаксе, одна из основных проблем номер два. Которая заключается в том, что команда чуть-чуть не смотрит экономику всей своей команды целиком. да, Она смотрит на нее в разрезе а, каждого игрока. да, То есть кому-то хватило на ФАМАС, он идет играть с ФАМАСом. Кому-то хватило на АВП, он берет АВП. Ну, бомба сейчас устанавливается на точке А. Кстати, глупо ставить ее под длину. Все-таки <laughs> знаю, что у соперника есть АВП. Но медитатор на сейве. Сержант минус Женя. Ну, к сожалению, один сержант здесь определенно не воин, а медитатор, как я уже ранее сказал, отказался ему помогать, поэтому счет 14-5. Ну и тут, в общем-то, а, дело за малым. Кстати, за медитатором пошли, пошли его искать, он у нас в тэшечке сейчас сидит. Себе посижу. А не, не в тэшке, в тупой, простите. А, забирает окоша Ну и к счастью для медитатора его никто не найдет. Погиб. Погиб шанс выбить снайперскую винтовку на халяву, дорогие друзья 14.5 <питона>, Питона пустили на сумку, точно-точно Из змеиной кожи 197 зарезал три раза Во-во-во, Виктор, спасибо вам большое Вот, на дасте втором Во Ну посмотрим, а сможет приблизиться Два уже минуса сделал Нужно, Нужен третий, как минимум для конкуренции Женя, минус Женя Питон Женьки, кстати, счет второй раз уже пересекаются на этой карте. Не к добру это не к добру. Хаешка не совсем тайминговая, надо признать. Но, тем не менее, оно залетает жестко очень ставит хедшот Жене сейчас Денису. И все. И все. Якут. Ну, попал все-таки в Настенку. Я не знаю, на самом деле, для чего Настенка там сейчас ходила. Что там пытался найти игрок атаки. Для каких целей был принят а, вот такой мув Ну, ладно, получилось и получилось Погубы с ним, как говорится, да А вот, вот он тайминговый выпад от Скарпа, Который он просто зафаэлячил, дорогие друзья Все, медитатор убегает на сейв Ну, вообще можно было Якуту на самом деле остаться как-то помочь Два в два ситуация, я, в общем-то, не сильно понимаю, на самом деле, почему в этой ситуации при счете уже вот таком вот появляются еще мысли какие-то о сейве. Надо, мне кажется, уже бросаться на амбразуру и пытаться выигрывать любой, абсолютно любой микро момент, который только есть, который только предоставляется. Потому что, ну, типа, беда, просто беда. Это странно, как минимум, это странно. Ну, матчпоинт для коллектива в атаке. Они в шаге от выхода в финал верхней сетки. Команда на релаксе. Пока да, вот пока да. Беда у них пока Ой-ой-ой, скорб. Залепил все-таки Якута в черепушку, но проход на Б, да? Медитатор. В этот раз засейвил. А-а-а! Медитатор! Получил медитатор в глазик, третий минус. Опять же, по три минуса постоянно штампует ребята из команды в атаке, да, по ходу дела, с ножа. Что не раунд, то просто минус с ножа. Саня, го челлендж, я буду сегодня 10 раундов сейвиться. Го! А, вообще, изи. Изи, go Сержант, сейвимся. С кт респауне. ГГ, дорогие мои друзья, ГГ. 16-5. Команда на релаксе отправляется в четвертьфинал нижней сетки, а команда в атаке проходит в полуфинал. Вот такие дела.